Друзья, всем привет! Такую торговую сессию, которую вы увидите в этом видео, я еще никогда не снимал. Дело в том, что мне в голову пришла мысль такая, что мне нужно показывать очень хороший результат. У меня уже не тысяча подписчиков, как раньше, у меня уже 10 тысяч подписчиков, и я не могу торговать просто из-за того, что мне нравится торговать. Мне нужно показывать результат. Результат не такой, что просто вот я зарабатываю и все. Нет, мне нужно показывать именно крупный результат, крупные суммы, и расти дальше. Во всех торговых сессиях до этого я торговал чисто ради удовольствия, но в это я буду работать именно на результат, на результат для вас. Поэтому сегодня будет максимально интересная торговая сессия. Смотрите, что я хочу сделать. Во-первых, моя цель за сегодня заработать 100 долларов. Как видите, на депозите у меня всего лишь 149 долларов, то есть я хочу сделать примерно 100% к депозитам. Я вложил изначально 100 долларов. Из них я за какой-то промежуток времени сделал 100 долларов, вывел 60. Осталось 49, и мне нужно сейчас сделать еще 100 долларов за сегодня, за сегодняшнюю торговую сессию. Ну, естественно, я покажу вам потом вывод средств на кошельки, чтобы вы убедились, что депозит этот реальный. А... Но, естественно, никакие правила в данном случае не соблюдаются. Я буду сейчас рисковать всем депозитом, я хочу сделать 100% к депозиту. То есть никаких о каких правилах money здесь речи нет. Так ни в коем случае делать не стоит. Небольшой такой дисклеймер. Я хочу сделать результат а, за максимально короткий промежуток времени. То есть если я буду увеличивать депозит месяцами, пройдет много времени. А у меня очень много целей на этот год, которые я должен выполнить. Поэтому мне нужно делать результат а, в короткие сроки. В этой торговой сессии я просто буду говорить свои мысли вслух и естественно как обычно анализ. Ну, я буду максимально сосредоточенным, я не буду отвлекаться ни на что другое, даже на вас. Я буду просто говорить свои мысли вслух и объяснять свою точку зрения. Давайте начнем. Во-первых, мне нужно уменьшить психологическое давление. Я буду использовать систему перекрытий 10 30 90, то есть 139. Это получается полностью весь депозит практически. И психологическое давление мне нужно уменьшить. Я представлю, что я вложил 1000 долларов на свой счет. То есть этого счета у меня нет, у меня есть 1000 долларов. Следовательно, если я получу просадку, то это будет просадка в 10% от моего депозита. В таких условиях правила мани-менеджмента соблюдаются. А, окей, но просадку мне ни в коем случае за сегодня нельзя получать, потому что я солью свой депозит. Но депозита этого уже не существует, у нас есть 1000 долларов. Давайте я даже... Заклею этот депозит и просто представлю, что у меня 1000 долларов. Вот, я его заклеил. Окей, в таком случае первая сумма сделки – это 10 долларов. Мне нельзя совершать ошибки, поэтому я сразу смотрю экономический календарь. Итак, в ближайшее время выходят новости по доллару. Это нужно учитывать. Давайте все это закроем. До новостей примерно 20-30 минут. Окей, начинаем нашу торговлю. Буду я искать максимально свои уверенной ситуации, в которых я максимально уверен, и естественно на более больших таймфреймах. А валютная пара в саллицкий доллар и в зеландский доллар, здесь просвечивается моя закономерность и кигай бокс, но на 5 минутном тайфрейме, таймфрейме, следовательно. Сверху есть отличный уровень сопротивления, а здесь нужно использовать время экспирации примерно 15 минут, а поскольку у нас скоро выходят новости. Мы должны дождаться примерно уровня. Давайте его нарисую. Горизонтальная линия. Уровень находится примерно в этом месте. Сейчас я все это выделю. Окей, ждем касания с этим уровнем и заходим на понижение. Давайте посмотрим часовой таймфрейм. Здесь, в принципе, есть намеки на пробитие уровня сопротивления, но, но в любом случае коррекция возможна. Мы ожидаем именно коррекцию, поскольку эта закономерность указывает на коррекцию. Закономерность и Box Вот видим импульс Скопление Происходит импульс Давайте зайдем вниз на 15 минут 10$ долларами. 15 минут, поскольку мы зашли на 5-минутном тайфрейме Мы нашли эту закономерность на 5-минутном тайфрейме Окей, подготовим точки для перекрытий В принципе, ну пока что мы перекрываться, естественно, не будем может быть, даже здесь мы перекрытие в принципе пропустим. Это мы будем смотреть по ситуации. Сделка у нас на 15 минут, то есть времени экспирации достаточно много, поэтому мы просто ждем и ищем другие ситуации. А в этой торговой сессии мне нужно сделать 100 долларов, поэтому нужно искать другие ситуации, пока идет эта сделка. Но нужно учитывать, что у меня есть перекрытие, которое не вложится в две сделки подряд. Следовательно, если я сейчас зайду в какую-то другую сделку, то в какой-то одной сделке мне перекрываться нельзя чтобы распределить свои средства. Окей, валютная пара в столицкий доллар, новозеландский доллар у нас будет без перекрытий. Это мы решили сразу же. То здесь перекрытия не будет. Ищем другие ситуации, в которых мы будем перекрываться. Давайте нарисую эту закономерность. Быстренько. Импульс. Скопление. Импульс. Впереди есть сильный уровень, от которого мы и зашли. Сильный уровень видно по теням а, слева. Продолжаем. Валютная пара британский фунт и австралийский доллар. Здесь у нас есть определенная трендовая линия. Давайте посмотрим часовой таймфрейм. Уверенный тренд на понижение. Говорит ли что-нибудь о развороте? Разворот я пока что нигде здесь не вижу. Присутствует, конечно, уровень поддержки, но эта ситуация не считается уверенной лично для меня. Канадский доллар а, японская иена. Есть здесь одна интересная ситуация, давайте ее рассмотрим. А, окей, сразу же зайдем здесь на 10 минут на повышение. Смотрите. Во-первых, видна ситуация на 5 минут таймфрейме. тайфрейме это у нас а, бычий флаг. Провожу линию. Бычий флаг с потенциалом на повышение то есть должен пробиться вверх. Итак, зона для перекрытий. Давайте найдем зону для перекрытия. Я уже ее вижу. А, нарисуем уровень вот здесь вот это у нас зона для перекрытия. Подготовим 30 долларов. Ждем касания с этим уровнем, если оно произойдет, мы зайдем на 30 долларов, то есть перекроемся Цена подходит к данному месту, заходим на 30 долларов вверх Готовим перекрытие в 90 долларов Итак, следующее перекрытие у нас будет в этом месте, примерно в этой точке У нас будет следующее перекрытие, поскольку у нас присутствует восходящий тренд и повышаются наши минимумы Давайте нарисую, Цена цене еще далеко идти до этого уровня Повышаются наши минимумы, присутствует определенный восходящий тренд, потенциал здесь на повышение по всем таймфреймам. А, следовательно, мы просто пока что ждем. Итак, 7 минут до конца первой сделки, посмотрим, что у нас здесь происходит. Небольшое затухание, возможно, скоро произойдет импульс вниз. А, пока что ждем просто результата. Итак, у нас происходит движение вверх. Рисую еще раз фигуру бычий флаг. Вот у нас древко, вот трендовая линия. Цена оттолкнулась от трендовой линии и идет на повышение в данный момент. Смотрим, что у нас на австралийском долларе к новозеландскому доллару. Пока что опять же затухание, остается 5 минут. Учитывая то, что остается 5 минут, в принципе, вполне может быть импульс на понижение. Что вероятнее произойдет? У нас здесь немножко понижаются наши максимумы. Окей, ждем. У нас здесь на валютной паре канадскому доллару и японской иене... Возможно будет сверхприбыль, будем на это надеяться Остается 6 минут до конца всех сделок Также, ребят, я буду смотреть по своему состоянию У меня цель, конечно, 100 долларов Но если я почувствую, что я больше не могу торговать, я закончу торговлю Поскольку я ну, прекрасно знаю, как себя чувствую Если начнется какое-то психологическое давление, я закончу торговлю Если я начну уставать, если я начну быть невнимательным, я заканчиваю моментально Сейчас я работаю на результат, не на удовольствие, так сказать. Мне нужен результат с этой торговой сессии. Заметьте, что я здесь использую мои максимально уверенные ситуации. Это флаги, Егайбокс, закономерность, которую я нашел. То есть они максимально уверенные, в них я заходил кучу-кучу раз. Отлично, на валютной паре канадский доллар и японская иена происходит пробитие трендовой линии. По фигуре обычный флаг. Вот у нас происходит импульс. Обратите внимание, что я зашел в этом месте, перекрытие подобрал поскольку потенциал у флага примерно до половины древка. Потом он пробивается вверх. Валютная пара в доллар на взялский доллар. Отлично, реакция на понижение пошла. Остается буквально одна минута до конца первых сделок. Итак, валютная пара канадский доллар и японская иена. Остается 5 секунд. Первая сделка заходит в плюс. О сверхприбыли я пока что не говорю. Смотрим австралийский доллар новозеландский доллар. Происходит импульс на понижение. Остается 15 секунд. Дожидаемся конца сделки. Сделочка у нас заходит в плюс. Словили реакцию на понижение. Переходим обратно на канадский доллар и японская иена и ждем закрытия нашего перекрытия. Остается полторы минутки. Перехожу обратно к 10 долларам чтобы потом случайно не зайти на 90. Две ситуации у нас шикарно отработали. Остается 15 секунд. И мы с вами получаем сверхприбыль. То есть и 10 долларов, и 30 долларов у нас зашли в плюс. Получили мы 40 долларов прибыли. 40% от того, что я хотел. Окей, у нас сейчас выходят новости по доллару. Мы это помним. Сейчас нужно подумать. Скорее всего, скорее всего, лучше не торговать. Получили мы шикарный доход. И учитывая новости, лучше не рисковать. Как ваше мнение? Я думаю, это вполне логично. Вечером мои ситуации хуже себя отрабатывают. Окей, думал я, что торговая связь затянется, но нет. Я быстренько получил сверхприбыль, практически 50% от того, что я хотел. И дальше я хочу не рисковать из-за новостей. Я думаю, вы меня поймете. Когда я садился записывать это видео, я новости не смотрел. Окей, ребята, продолжим в следующий раз. Думаю, на этом можно заканчивать. Обычная, в принципе, торговая сессия получилась, но с большей прибылью. Около 3000 рублей примерно за 15-20 минут. Думаю, это неплохо. Друзья, всем желаю всего самого наилучшего. Всем огромное спасибо за просмотр. Ой, нет, ребятки, я забыл, забыл, забыл. Извиняюсь. Выводы средств. Давайте выведем. Во-первых, статистика. 65% и выводы средств. Как видите, я вложил депозит 100 долларов, вывел уже 60 долларов и на счету 188 долларов. Давайте выведем на WebMoney. Итак, выводим. Окей, друзья, здесь финансовое дело работает в будне с 9 до 17, поэтому я думаю, они уже заканчивают. Нет, деньги только что пришли, насколько вы слышите. Окей, вот у нас перевод 9,75 долларов. Я просто хотел закончить и потом показать на видео отдельное, чтобы долго не ждать. Но деньги пришли сразу же. Все, друзья, вот теперь... Всем огромное спасибо за просмотр, всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.